Татьяна Шацких Пятнадцать толстых бабушек Пятнадцать толстых бабушек Стояли у забора Пятнадцать толстых бабушек Смотрели на Егора а он хотел через забор перемахнуть, как птица, А он хотел, как мухомор, сквозь землю провалиться. Пятнадцать толстых бабушек его не обижали, Пятнадцать толстых бабушек ему в лицо дышали. Зачем он только предложил Авоську донести? Через дорогу бабушку хотел перевести. Перевелись Тимуровцы, как видно, на Руси. А кто они такие ты? У бабушки спроси.